стран Семь назад эти команды сыграли впервые но Это, собственно первые турниры во главе своих сборных ошибка именитых если брать их Работу именно на уровне сборных Леональд Скалония и Эдуардо. И если сегодня Аргентина допустит еще одну осечку, то, собственно, поставит себя на Верника Лас Стальяфика, 14-й, Мильтон Каско и 6-й Херман Пецелла 4-живание Лочельца номер 20, 5-й Леонардо Пмесси. Э, и он играет где угодно. Вот прямо сейчас он располагается на правом фланге. Главный тренер. Лионель Скалоне, который тоже с Лионелем Месси играл на чемпионате мира 2006 -го еще года. Есть опыт выступления в итальянском чемпионате за Милану. Выступал, правда, всего полсезона. Ну и в дальнейшем уже провел он такой классный сезон за Аякс. И вот сейчас как раз-таки через левый фланг. Атака. Здесь Лочельцо. Сюда же сместился и Де Пауль, который выбрался из этой ямы, можно сказать. Федора Чалова. Но вот сейчас там по Чаловски сыграть и замкнуть мяч. Но никто там, никого не оказалось. Почелось в... не сам лучший. Но Месси разведывал, как там дела в штрафной площади Парагвая. Можно проникать. Вообще парагвайцы... Многих из них в курсе. Ну а сейчас Парагвай впервые, чуть ли не впервые по ходу этой встречи позиционно атакует. И не было ли там бразильский рефери, который уже на этом турнире работал в качестве, что то а, ну понятно это, это действительно очень любую инфекцию плюс опасность заражения спидом было, в общем, короче, штрафную площадь это красиво, но пока не опасно Месси поднимает ногу слишком высоко и по голове получил еще один игрок сборной Парагвая да, Джованни Лочейца там штрафной на довольно неудобной высоте обрабатывал мяч и в итоге потеря, но вот семь предыдущих это были товарищеские матчи Месси классно ушел сейчас от соперника. И он продолжает владеть мячом. Из глубины разгоняет атаку своей команды. Пас налево. Здесь Де Паули, Тальяфико. Сейчас Де Паул. Месси полез в обыгрыш. Нет, нет, говорит. Далее так далее. Так что все не исправишь этой самой системой. Но пока нет ощущения, что слабо работает от арбитра. Внимание! Наконец-то проникновение в штрафную Аргентины. Но забить то головой, на удивление. Да тоже как бы иллюстрация беспомощности. Внимание! Вот это, да, вот это интересно. Таменди таких еще красивый мяч, кстати говоря, на этом турнире. Упоминание, да, посмотрим за штрафным. Месси подает. Нет. Внимательные защитники. Сантандер, да, мяч вынес. Пригодился центральный нападающий Прагуаюм. Собственно, штрафной. Еще одна подача от пары. Вот эти линии. Подача. Ну это прямо в руки Альмирону. Очень много сейчас, кстати, работал... Вот Херман Пецела двигает мяч вперед. Как-то подбросил, будто бы, этот мяч Леонелю Месси. Хорошая комбинация может получиться. Здесь Месси не хватило длины ноги, что... Пас. разыгрывает в итоге. Ну, по всяком случае, показал, что он собирается... А делает он подачу в центр штрафной. Момент! Прогвается. Ну, вот он... На всякий каско... А вот это нарушение правил и внимание! Находиться прямо внутри стенки игрока бьющий команды. Симона Верди. Колени, обратите внимание. Удар и слишком слабым получился. Вот футболист, который стоял на одном колене, как будто делал предложение с позиции крайнего нападающего. Теперь вот приходится вместо него здесь отрабатывать. Сразу двоим полузащитникам. Сильный прострел. Удар поворота, мы гол! из преисподней, из-за счета рекламного, еле-еле удержав его в поле, выдает голевой пас. Вот это да. Вот а, каска не оказалась на своем месте. Отрабатывали непрофильные футболисты и пустили аж к лицевой автора голевой передачи. 1-0. А кто же пробил так здорово с внешней стороны стопы, вбежав в, этот, в эту штрафную, в кадр трансляционный. Откуда не возьмись. Кто же делал это фантастическое ускорение? Вот он Альмирон, и он удержал мяч. И здесь просто коллективная пассивность, потому что его Чельса и кто-то там еще стоят и просто смотрят. Судя по тому, что это был опорный полузащитник, это был Санчес. Так оно и есть. Это шестой номер Ричард Санчес, который вот так вот открывает счет в этом матче. Представляющий Парагвайскую Олимпию, 23-летний полузащитник, родившийся... Агентины. Вот сейчас за счет индивидуальных действий тоже можно пробраться. Слишком тонкая передача для матча против Парагвая. Но здесь Месси выручает и пас в середину напрашивает. Второй центральный защитник Пиццелло, да, который довольно неплох на втором этаже. А Томеди он, в принципе, тоже может. найти стандарт Подача. А, ну, когда такие подачи, то, в общем... Подача. Перевод на дальнюю сторону штрафной площади. Это интересно. Аргентинцы продолжают. Так Парадес выполняет перевод направо Каско. И вот теперь арбитр наконец-то свистит окончание первого тайма. 1-0. Парагвай выигрывает первый тайм. Каска самая сборная Аргентины, которая половину, ровно... Думчивый Лионель Месси и э, тоже не находящиеся в замечательном настроении остальные аргентинские футболисты. Зато гораздо больше получается у сборной Парагвая. Э, у них э, там была капитанская повязка со значком аргентинской футбольной федерации. Сейчас у него другая капитанская повязка, это очень странно. Э, и э, игровые виды спорта вообще, как и спорт в целом, это территория суеверий, да, поэтому... Верно, причинами поля Агуэра в перерыве, что то, мы вышли на трансляцию, видели, что очень символичным то, что Сергей Агуэра и Николас серебряный цвет, а, например, не в такой золотистый. Да, в честь успехов сборной Аргентины. Поехали. В воротах Армана была команда, может быть даже за чемпионство бы Внимание, лучи вот так забрасывает мяч штрафной и здесь И так. И Вальдес. Магуэра. И перекладина Утара Шанс еще Шансы щадгины вручает команду Фернандеса Демесси. Бился разворота И как же сложно разгадать да, направление удара, когда соперник бьет, находясь спиной. Послушать помощников главного арбитра, которые отвечают за видео. Редакцию эпизода. Мукан? Уже сегодня да, мы видели частую редактуру, как ты mm -hmm. говоришь, в матче Катара и Колумбии. Я напомню, что Колумбия с большим трудом Катара долела со счетом 1-0. Дуан Сапата забил ближе к концу о матче, но при этом еще и были отменены назначенные арбитром пенальти и так далее. Но пенальти высококлассно целую команду можно, да? И Де Пауль, например, Будина за это делает, и Лутара Мартинес за Интер забивал пенальти, и Серхио Гу... По прозвищу Гатито котик. Ну-ка. Месси! И 1-1! И чуть было лапами, своими когтями не дотягивается до этого мяча Фернандес Гатито. Ну а Месси пробивает слишком сильно для того, чтобы до этого мяча дотянуться или взять его. 1-1. Ну что?